Все бывшие мотивируют вас на обучение и образование, связанных с вашей женской идентичностью. А также они избавляют вас от некоторых иллюзий в контексте отношений. То есть так или иначе, они как-то вас мотивируют задуматься, мотивируют вас как-то осознать, мотивируют вас как-то вот ну посмотреть с другой стороны на себя, увидеть что-то, научиться чему-то новому. То есть, по сути, они вас заставляют развиваться через боль. Пока ваш уровень сознания не поднялся до горла, то есть вот до сюда, вот до этой чакры, вас будут мотивировать через кнут. То есть через какие-то лишения, через боль, через страдания, через какие-то проблемы, неприятности. Потому что э, вот на этом животном уровне дрессировка происходит жестко когда вот вы уже поднимаетесь сюда у вас как бы ваше сознание прогрессирует до сердца у вас уже будет 50 50 ну, ты пряник да? погладил а потом а если вы уже дошли до сюда у вас уже по сути все социальное будет разрулено и только ваш интерес может вас мотивировать на развитие потому что уже нет социальных проблем вы их все порешали Но вы в жизни устроились, там, машина, дом, работа, уважение, признание, там, жена, муж. То есть вы вот этот, закрыли свою личность, ваша личность уже проявлена. Вот. И стремление происходит только через интерес уже. А, как, а что дальше, да, а как устроен мир, а я...